Следующий понедельник ⁇ это последняя лекция в этом году. Следующая будет 14 января. Так что, ну, чтобы народ 31 декабря не пришел, как-то легавая собака. Вот, не анекдот, это история жизни. У нас в районе, где мое детство прошло, это возле буддийского храма, был мужчина. Охотник, я думаю, у него было великолепно, Даже это не легало, у него был поинтер вот По собаке видно, когда она чистокровная но он ее выгуливал всегда И вот однажды он не смог пойти выгуливать собаку И поручил жене Но ну, обязательно, что делать? Собака, когда она, видишь, это не хозяин Ну, его потащил И вот как думаете, куда она ее притащила? Нет, нет женщина, не нервничайте Она притащила к пивному ларьку Пусть чего жена поняла, почему он так долго ее выгуливает. <свят> вот. Это, Юрий, это не анекдот, это уже реальная жизнь. Ну, подчеркивает, что анекдоты берутся в основном из реальной жизни. Вот, мне бы не хотелось, чтобы вот как этот поинтер, народ пришел 31-го и очень удивился, почему, собственно говоря, нет накануне Нового года, лекций и так далее. то получится интересно, значит, меня в пятницу. Прошедшую, попросил очень 78-й канал выступить. Значит, это связано с 75-летием прорыва блока, снятия блокады 27 января. Вот, наверное, это имеет смысл вам посмотреть, не мое выступление, а то, что будет после него. Идея вот какая. Значит, хотели э, посмотреть, как этот день проходит в школах нашего города. Потому что там, какие бы ни были политические обстоятельства у народа с властью, значит, уроки вообще-то мужества никто не отменит, тем более в Ленинграде, связанные с блокадой. Вот тут выяснилось, что учителя в большинстве своем стали объяснять, что они таких уроков провести не могут. И упирать начали на то, что в учебнике почти нет материала, посвященного снятию блокады. То есть пришлось искать в Петербурге, Ленинграде, искать учителей, представляете, да? Которые приготовили четыре урока. В этом смысле 78-й канал молодцы. Они придумали, значит, каждому, ну, как бы сказали им, что вот не надо повторяться. И те сделали четыре урока по блокаде нашего города. У каждого своя собственная тематика. Нет, не версия, это не политика. Тематика связана. Есть военная сторона, есть вот жизнь, есть музы, не молчали, есть еще что-то. Вот. вот. меня попросили выступить. Надо были вдвоем выступать. но ну, как всегда, у второго товарища все. Не получилось. Ну вот это я вот вам советую посмотреть обязательно. Это урок, значит, будет учитель такой Воронов. Это гимназия на греческом проспекте рядом с БКЗ. Нет, не воронцов, воронцов. Значит, это был вот урок в десятом классе. Неплохо это все у него получилось. Может, я специально посмотрел, мне прислали. Вот, что это такое. И, значит, следить дальше за этими демонстрации. То есть они 21-го начнут и сделают вот 4 таких показа, чтобы на 27-м завершить. Но учтите, это будет поздно. Это будет после новостей 23 часовых. Представляешься, да? То есть смотрите по программке. 78-й канал. Вот, длится этот урок 42, по-моему, минуты. Ну, как положено, 45 минут урока, живого времени, 42 или 44 минуты. Он нашел ну, неплохой ход. Там видно, что дети его привыкли слушать. Он заслуженный учитель Российской Федерации. Там, ну, все как положено. Ну, все уроки не идеальны, я думаю, вы понимаете. Вот, но, в общем, это неплохо. То, что сделано. Других я просто не видел. Поэтому там сказать ничего не могу, но надеюсь, что это будет неплохо. Вот. И это хорошо, что они такую мини-программу запустили. Это правильно. Нельзя вместе с водой выплескивать ребенка. Я думаю, вы это сами прекрасно понимаете. Вот. Ну вот там что еще? Ну на Ютубе вот теперь есть, не только на канале нашего клуба, но и на Ютубе вот это выступление 1 декабря, которое в Москве было на цифровой истории. Скоро будет сделана запись новой лекции уже здесь. В Петербурге мы будем записываться. Так что вот так дела идут. Не так, как хотелось, но идут. Идут. Вот это была латмусовая бумажка, оправдание веры Засульч. На этом сходятся все. И противники революционеров, и сторонники революционеров. Это то, о чем пророчески писал за несколько лет до этого граф Алексей Константинович Толстой в «Потоке богатырея». Вот кого вам рекомендую почитать. Это, конечно, баллады, сатирические баллады, в первую очередь, Толстого, где отразилась эта эпоха когда очнувшийся от сна поток богатырь оказывается как раз на берегах Невы, и приходит, входит он в судебную залу, где как раз слушается, и где оправдывают убийцу. Ну там вроде бы уголовный процесс, и адвокаты упирают там, на тяжелое детство, на наследственность, и все, значит, там барыни кричат, не виноват, не виноват, и присяжные оправдывают убийцу. Вот это вот произошло потом на практике, совершенно в другом контексте, но произошло. Ну, конечно, граф Палин получил нагоняй. но остался на посту министром, потерял его вместе с Милютиным и Лорис Меликовым. Вот. И вот это место начало развязывать руки в духовном плане. Понимаешь, Артем? Именно в духовном. Значит, общество сочувствует. Значит, праведный гнев может настигнуть носителей политического и социального зла. Потому что очень важно ведь еще внутренне убедить себя в своей правоте, распорядиться чужой жизнью. Вот каким путем... Да, да, да, да. Я тоже в этот момент обратился к своим часам. Мы думаем одинаково. Вот каким сложным путем молодежь, исповедующая вот эту революционную доктрину, молодежь вот в таком духовном состоянии, находящейся. Покажи еще раз агитаторам, чтобы не забылось это. И вступила на путь террора а о том, что террор исповедовался и применялся в этот момент в Европе и даже на том берегу Атлантики, с этого мы начнем в следующий раз. Следующая наша встреча будет посвящена началу покушения на императора Александра II. И призванию к власти в результате этого Михаила Треловича Лорис Меликова. И последнему короткому периоду попытки возобновить реформы. Я буду честно стараться закончить лекцию покушением на екатеринском канале но как и артём я начинаю понимать что судя по всему это произойдет 14 января спасибо